на мой канал, музыку немножечко убавим. да, я знаю, я давно не записывала видео, извините, ребят, за вот это вот, за пропадание, просто я сразу говорю, у меня, во-первых, не было настроения, во-вторых, было лень, в-третьих, почему-то ауди аудитория начала убавляться, поэтому давайте начнем с этой игры, Poppy Playtime, первая глава, нам Ханам. Судя по всему, вот это просто пропустим, Что что не хочу я вот это, честно говоря, немножечко смотреть, Вникация. Лучше пойдем так. Так, кстати говоря, что так темно Яркость-то можно сделать? Ритинг. Еще, если бы я английский понимала, ха ха -х. русского даже нету, собака. Ладно, будем понимать английском. Собака. <laughs> Ладно. Так, нам куда? Что тут у нас есть? Ой, мы что-то взяли. Я, я хрен знаю, что я взяла. Еще мы бежим так быстро. Куда только, не знаю. А, то есть нам надо какой-то код. Нам сюда получается. Мы прыгать умеем. Ха-ха. Так, что? Куда нам? Что нам делать надо? Что нам делать надо? Да, это, по крайней мере, не в Геншине. А то, что можно посмотреть, по крайней мере, что ты делала. Кстати реально, что мне сделать надо? Я ничего не понимаю, что мне сделать надо? Это картинки зеленые, что-то там. Чего? Поезд едет. И что эти стрелки, значит, интересно у них. узнать, Сюда, нам можно. А, мы можем так! Хах! А, ну, и, и то только на зря, конечно, ну, ладно. Мы автоматически садимся, это вполне удобно. И, кстати, ребят, этот, короче, если что, я оставлю ссылку на эту игру. На пожарный случай. Если кто вдруг захочет сыграть. Ну, может вы и сами найдете. Ну, блин. Да ёбороста, дайте подсказку. Где подсказка? Кра... Чего, блин? Я ничего не... Да ёбороста. Чего, блин, реально? Где подсказка? Ты чё? Я не вижу подсказку. Дайте хоть какую-то подсказку. Вот я вижу, что мне нужна ладошка. Но эта ладошка, блядь, в хуево-кукуево. А эта хуево кукуева блядь, закрыта. Логично, да, ребят? Я выйти, блядь, не могу. Мне не дают. Я не знаю, что мне делать. Алле, где подсказка? Мне нужна подсказка. Может, сам поезд, это и есть подсказка. Подожди. Блять, еще и цвет хуй разглядишь, Походу я дальтоником стала. я вижу, на поезде что-то есть. Блять. Чуть так медленно идет, б порыся А, ха-ха-ха, -а, блядь. А, сука! Ха-ха-ха! -а -а -а, понятно! Нам пиздец! Блять, что я творю? Что со мной происходит, ребят? Так, подожди. Чего, блядь? Подожди, зеленый. Короче, в конце красный. Зеленый, там желтый, красный. Ах, сука! Ах, Ха блядь! Ха-ха! Ох, сука! Хе-хе-хе! Чего, блядь? Куда вставить? Вот сюда вставить! Хе-хе! Плейтайм, блядь! Хе -хе! Ой, сука! Нам сейчас расскажут про эту хуйню, что можно делать! Хе-хе! Я знаю, что немножечко припоздала с этим, вот, плейтайм. Ну блин, мне просто хочется испытать ощущения. У меня аж мурашки от этой игры и от этих всех звуков, честно говоря, как, блядь. Ладно. что у меня аж мурашки по коже, реально. Они до сих пор пройти не могут. Ладно, а нам надо найти эту хуевину. Одеть эту хуевину. На живот она, да? А, нет, это, не это. Одета, блядь. А, может да тут это пусма? А, нет, это вообще другое. Ты все закончил? Ура, блять! пусти Ура! ха ха Блять, ты ч? А, точно, нам туда надо! Нам туда надо, нам туда надо! Садись! Садись, блядь! <связь> Ура, у нас ладошка есть. И загрузка, блядь. Сука, у меня шмурашки. мурашки, блядь. О, здорово, блядь! Здорово! Да петуля, да петуля. На, теперь. пей. Ой, сука, нам надо красные, блядь. Да, сука. <смех> блять сука нам пизда а сука да <смех> блять сука у меня мурашки блять отдай <смех> и пока а че нам надо а че нам надо блять а я не знаю че нам надо у меня вражки, блядь. Да, блядь, что нам надо, блядь? Ничего не понимаю. А -а -а -а. Нам вставить надо, верно? Да, блядь! Кто хуйню отрубил? Блядь. А, -а, -а! хех, блять. Сука, ты где, блять? Может сюда? Не, не сюда, явно. Подожди. Так. Что дальше, куда? Дальше куда, блять? Явно не сюда. Чего, блядь? Ну, что-то сделали, усюка, блядь, пропал блять, гондон ебучий, Ха, блядь, не аж страшно. Сука, ты не там, надеюсь? Гондон ебучий. Сука, блядь, ладошка высунул, блядь. Вот гондон, а. Не пугай, блядь. О, сука. Блядь, у меня мурашки, ребят. Сейчас за следующие нагрузки и все. Что ты, блядь, я подумала, это мясо? Или это мясо? Очень похоже на мясо. Так, нам надо искать вот эту хуйню. <смех> блять, сука. Мне <смех> же этот желудок скрутила, сука. Блять. Я вот вижу синий. Я вижу синий, блять. Хуй сука. О, сука. Блять. Мне пиздец, да? Мне ж пиздец, или мне не пиздец? Я не понимаю, что происходит, блядь. Что мне делать надо? Что мне делать действительно надо, блядь? Подожди. Судя по всему, как я поняла, мне спуститься сюда. А, блять, чего Коробка, блядь. Сука, не пугайте, пожалуйста. Чего, блядь? Подожди, подожди, подожди, подожди, ребят. Да стой ты, блин! Пропихнись! Еще одну собрали. Теперь как нам выбраться? Подожди, нам что-то надо же, верно. Кроме этой кассеты. Блять, почему у меня так желудок крутит? Ведь он. Да, Блять! Я вижу, хуйню. Так. Еще что нам надо. Нам что-то еще надо, явно. Где тут еще одна херня должна быть? Судя по всему. А вот она еще одна. Да, блядь! Так, еще одну. По-моему, да? Как, где она? Я не знаю, где она. Подожди. что тут светится. Что а вот она ты. Да, блядь! Жерабасина? не работает, не хочет. Сука. Блядь, я же это запуталась. Так, а как мне выбраться? Подождите, ребят. Так, подожди. Э, сука. Э, блядь. Эс, готово. Ась. Ой, ось, ось, ось, ось, ось. Ось. Тихо, блядь. Сильно не сдвигайся. ищ, ищ, эс, эс. Все, сдвинули. Так, еще надо да? Еще одну коробку, судя по всему, надо бы. Да. Так, Как тебя, блядь, сдвинуть? А, -а, а Вот как! А я не знала. Я тебя поднять смогу? Да, блядь. Ты что-нибудь могу в этой жизни? Да, сука. Блядь. Твою мышь запрыгивай, блядь, чего, блядь? Сука, я взберусь на как-нибудь наверх нет. Есть какая-то подсказка хоть? Чего? Да, блядь! Да, блядь, да помогите мне взобраться! Пересралась. А, -а, а вот я тупой человек. Я, блядь, куда швиряешь? Эх, сыка. Высика. А кто послушает? Все равно человек сюда пойдет. Блядь. Сука, мне стрёмно. Помогите. Я застряла! Откройся. Сюка. А нам куда? Да стой! 큰 Блядь. Я лошпеку. На ну, вторая рука, значит, не нужна, да? Щика. Меня все пугает, блядь. Стой, блядь, да куда пошел, блядь, сука? У -у -х -х. Так. Нам пиздец. У нас загрузка, блядь. Так, ладно, ребят, на этом пока закончим. <смех> потому что, извините, я не хочу подыхать э, хорошей смертью. <смех> э, пока давайте все вот это вот ощущение оставим на потом. А пока... Всем до скорого, всем удачи, подписывайтесь на мой канал, советуйте своим друзьям. Потому что, блин, ну, я сейчас попытаюсь как-нибудь вернуться, постараюсь как-нибудь поднять эту гребаную аудиторию. Ну, блин, ребят, вы тоже поймите меня, пожалуйста, я буду как-нибудь как стараться с монтажом, да, я знаю, у меня монтаж не самый лучший, да, я знаю, что у меня э, эти, господи, забыла, как они называются, ну, блин, с ними у меня тоже все херово, так что, ребят, всем пока, всем до скорого и удачи.